Всем участникам сегодняшнего Зела добрый вечер. И начинаем наше общение. Как я обещал в прошлый раз, мы прошлись так слегка по воротозу. Как бы, ну пока зима, вроде как успокоились пчеловоды. Сезон закрыли. Дай бог нормально. Есть еще и реализация достойная. Значит, постараться вооружиться к следующему сезону философией оздоровления семей как я и говорил перед этим важнее уметь не лечить, а уметь не дать заболеть профилактика и профилактика сегодня я хотел бы заострить внимание на болезнях расплода, потому что Никуда мы, к сожалению, от них не денемся. Появляются эти болезни чаще всего, вернее, не чаще всего, по двум причинам. И по субъективным, и по объективным. Если, конечно, аномалия свалилась на голову пчеловода в виде каких-то поводных условий, бескормицы, то недокорм и недобогрев личинки часто... Мы об этом говорим. Вы наверняка читали в тематических специализированных изданиях, что это является первопричиной болезни расплода. Не докорм и недообогрев. Есть субъективные причины. То есть по вине самого пчеловода. Когда мы допускаем такую ситуацию не до корма и не до обогрева. Это Преждевременное расширение гнезд, корма, тоже запаздываем выставить своевременно гнезда. И получается, ну как бы там ни было, есть эта беда. Желательно, чтобы болезнь расплода определить как можно раньше. То есть в приоритете успеха будет диагностика. Я в свое время вот из книги «Творческое пчеловодство», самой первой, я описывал, когда у меня пасека было 200 семей, направление медово-пыльцовое. На каждой семье находился пыльцовый ловитель. На весне были. Изоляторов еще тогда не было. Это было где-то лет 25-30 назад. И как я применился проводить эту раннюю диагностику. Сейчас мне проще, почему это делать? Потому что, во-первых, пасека небольшая, во-вторых, направление по производству маточного молочка предусматривает частую ревизию гнезд по переформению семьи, по переформированию семьи воспитательниц, а пасека у меня работает абсолютно вся, то есть все семьи очереди работают на маточном молочку, Одни в начале сезона, другие в середине, третьи в конце. То есть я могу позволить себе эту раннюю диагностику. Потому что контакт с пчелой каждый день, переформирование семьи воспитательниц, понятно, что я вижу состояние расплода. И обращать внимание, при плановых ревизиях и при дне плановых, ну как будет получаться, аварийных, обязательно смотреть на печатный расплод. Потому что печатный расплод – это та амбулаторная карта, медицинская, если можно так утрированно сказать, которая показывает состояние семьи по болезни расплода. И вот когда я занимался сбором пыльцы, и пасека была большая. Понятно, что каждый день, даже раз в неделю, не будешь заглядывать в семьи. Не было времени. Стояли пыльцеловители. Собираю пыльцу. Все хорошо. Семьи работает одинаково. Дают примерно одинаковый урожай. Там плюс-минус по пыльце. И вдруг какие-то семьи резко сокращают. Если незначительно сокращают принос пыльцы. Это понятно, что там с погодой, там и пыльцы, носы по какой-то причине стали меньше давать. Но если резко семья прекращает принос пыльцы, я эти семьи помечаю, и, чтобы не всю пасеку просматривать, так вот с ранней диагностикой этой профилактической, а именно эти семьи, которые в пыльце стали давать недобор. И, как правило, причины было две. Или же семья в придраевом состоянии, что характеризовало нерабочее положение в семье, нерабочее состояние. Или же какая-то патология. Именно расплода. И Практически срабатывала ну, 90% случаев, что это было так. Так что, если кто занимается сбором пыльцы, применяйте, используйте пыльцеволовители и сам, сам этот фактор для ранней диагностики. Потому что, когда мы замечаем небольшое количество провалившийся ячеек. А основные болезни расплода какие? Американский гнилец, европейский, мешочатый расплод и аскосфероз. Это то, что нас сейчас вот сопровождает по, по нашей судьбе в практическом пчеловодстве. Европейский гнилец это болезнь открытого расплода, американский гнилец болезнь печатного расплода, пара гнилец еще есть, когда проявляются болезни печатного, открытого Мешочек расплоды и аскосфероз. Так вот, если небольшое количество мы обнаружили пораженных ячеек, то это как раз та ранняя диагностика, когда пчеловод может с небольшими потерями в рабочем состоянии семьи вывести ее из болезни. Создать кратковременно безрасплодный период вернее, матку как репродуктор остановить в ее активности. На 10 дней достаточно. Через 10 дней будет уже закрытый весь расплод, не будет абсолютно ни одной личинки даже. И продолжается рождение молодых пчелокормилиц. Когда матка начинает вновь откладывать яйца после этой кратковременной изоляции, мы создаем перевес, этот важный перевес кормилец по отношению к выкармливаемым личинкам. Недокорм может быть не только по причине отсутствия самих кормов, пыльцы и меда. А недокорм очень часто бывает по причине отсутствия кормилец, то есть в семье наблюдается Именно вот весенний весенне-летний период, вот этот рубеж, мая июнь когда матки включают форсаж по активности, и предшествующее предыдущее поколение, из которого молодые пчелы выходят кормилицы, не, не покрывает, то есть создается дисбаланс кормилиц по отношению к укармливым личинкам. И, казалось бы, хорошая семья такая, подающая надежды, и вдруг, и вдруг болезнь расплода. Поэтому стараться... На раннем этапе провести эту диагностику. Если уж беда пришла с запозданием, то есть мы обнаружили большой процент поражения расплода в семье. А если американский гнелец, то там вечером можно даже возле летка, когда семьи пчела вентилирует гнездо, уже запах идет конкретно, там не ошибешься. Значит, там ограничением, то есть заключение матки в изолятор на 10 дней, этим не обойдешься. Скорее всего, нужно уничтожить матку и создать безрасходный период до месяца. Выводится свищевая матка. Как раз пока она гуляется, это будет месяц. Выходит вся абсолютно пчела. Абсолютно вся выходит пчела. Пчелы, молодые, чистят ячейки, как положено дезинфицируют их прополисным налетом. Что в природе, в нормальной природе, без вмешательства человека, это наблюдается постоянно, потому что там идет плавно, плавно, постепенно, по силе семьи. Никакого форсирования... Искусственного не создается, как это делает пчеловод. Поэтому, когда уже беда пришла, в виде того, что нужно либо закрыть матку в изолятор на целый месяц, или же дать возможность обгулять свищевую И выпускаем матку. Или начинает она сеять это новое. Как правило, дело уже середина сезона по своему региону. Дорабатывает у меня пасека на товар на этих же полностью, на этих рамках никаких, ничего, никакой замены, никакого голодания. Это все лишнее и не дает оно того, как старается вот убедить этих перегоном. Все сделает новая молодая матка и выжившая колония пчел-кормилец в этом. В этом Патологическом кошмаре. Потому что по линии те пчелы, которые выжили в семье, серьезно, сильно пораженной, неважно, бацилиус ларвы или бацилиус алвеи, этими возбудителями американского и европейского нерца, какая-то часть пчел выжила по линии какого-то трутня, а матка обгулится с десятками трутней. И те пчелы, у которых иммунная система была слабая, они и погибли, а те пчелы, которые по линии какого-то трутня унаследовали устойчивую резистентность к болезни, выжили. И они составят, они создадут колонию, кормилиц, затем от уже новой матки. Во-первых, будет перевес в кормилицах. Во-вторых, они через маточное молочко будут передавать состояние своей физиологии по резистентности младшим сестрам и дальше пойдет по поколению. В зиму такие семьи я формирую на рамках, где не выводился расплод. А там, где выводился расплод, я их просто... Перетапливаю и запускаю семью на тех рамках, которые в нее были, но не выводился расплод. Возбудитель есть абсолютно во всех семьях, абсолютно весь, как и у человека точно так же, есть все возбудители болезней. Но они находятся благодаря крепкой иммунной системе, как в саркофаге интерферонов нашего иммунитета. Если иммунная система ослабевает, все, вырывается какой-то бультерьер и начинается размножение. Поэтому профилактика намного важнее самого лечения. И кстати, в экстремальной зимовке есть три раздела и один из них называется эволюция резистентности медоносных пчел. Но вот почему-то посмотрят раз экстремальная зимока посмотрят на пакеты там без сотого зимока тоже и думают, что вся, все издание посвящено именно этой теме ничего подобного там есть как раз вот по болезням фактически все, все вот шесть книг не было ни одна из них не обделена вниманием по, по оздоровлению. По профилактике, потому что философия одна, подход один, никаких лекарственных препаратов нет на пасеке, я думаю, тем более я с американским лицом серьезно поборолся в свое время, знаю, о чем говорю, имею право сказать и предостеречь пчеловодов вот этих болезней, именно вот таким вот способом лечить пчел их собственным иммунитетом. У них есть все для того, чтобы быть здоровыми. Есть гоморальный иммунитет, есть фагоцитарная реакция в гемолимфе. Там выделяется при появлении, попадании патогенных бактерий в гемолимфу, выделяется, увеличится сразу количество платоцитов и сферулоцитов в специальной клетке для того, чтобы эту патологию победить. Если мы туда сразу на упреждение... Закачаем антибиотики, они спортят всю, всю эффективность оздоровления. Поэтому есть у пчел абсолютно все. Они выживали без нашего вмешательства до сегодняшнего дня. И как фактор выживания я часто привожу этот пример, что пчела выжила до сегодняшнего дня благодаря одному единственному фактору. Это роение. Что происходит при в безрасплодный период? Это то, чего мы можем добиться сейчас искусственно кратковременно изолировав матку. Добрый вечер всем, Владимир Егорович. Вам тоже добрый вечер и большое спасибо за книги. Начала читать, пока только первую прочла. Очень интересно. Вопрос у меня следующий. Значит. Э Зимовка будет проходить у меня двух маток в одном зимующем клубе. В результате были подготовительные операции проведены. Это неделя э, семьи стояли через сетку, неделя стояли без сетки уже при. Вот у нас было так достаточно прохладно, там 8-10 градусов. Сегодня окончательная формировка. Э, рамок в зиму была. И вот у меня вопрос. Внизу, если оставлено меньшее количество... А, рамка дадам э в основном на двух корпусах будут зимовать. Внизу 4 рамки оставлено, вверху 6. Заставные доски, насколько я понимаю, нужно ставить уже по э устоявшимся холодам. Это когда уже, наверное, минус. 3, минус 5, вот так вот, и уже потепление не предвидится. А вот в нижний корпус, вот эти вот четыре рамки, их нужно ограничивать заставными или не нужно? Вот у меня вопрос такой возник, потому что я думаю, как я потом туда подлезу, к нижним рамкам? Нет, спасибо за вопрос. Нет, нижний корпус, единственно когда в нижний корпус ставят утепляющие, утеплительные заставные, теплые заставные по бокам, когда пчеловод планирует, вот не получается у него сделать так, чтобы семья сформировалась именно в нижнем корпусе и частично захватила уже верхний. Как правило, укладывают утепление сверху, семья поджимается к теплу, соответственно, к этому утеплению и формирует клуб изначально уже с осени в верхнем корпусе. Нижний фактически остается невостребованный уже с осени и до самой весны. Поэтому очень часто прибегают вот к такой хитрости. Внизу, ну, если, наверное, пасеки небольшие, внизу ставят утепление по бокам, семья прижимается к низу, вверху утепление снимают, ну а затем... Или же ставят вверху утепление, тоже по бокам, боковые заставные. Или извлекают их с нижнего корпуса. Ваша рамка на 300. Я вообще не вижу смысла зимовать на двух корпусах. Это нужна какая-то селища, чтобы додановскую рамку охватить и внизу, и изначально, и затем перемещаться снизу вверх в процессе зимовки. Если полукорпус поставить, еще куда не шло. Но вот смотрите, у меня рамка на 230 высота и на 100 миллиметров короче по длине. островский вариант. Зимую на полукорпусе, внизу полукорпус Практически пустой, но ну, там небольшое количество меда, где-то в общей сложности на 6 полурамок, килограмма 3. В основном пустая ячейка. Там хорошо пчела с удовольствием формирует клуб, ложа, потому что самое желанное место для формирования клуба – это пустая ячейка. Это самое теплое место. И, конечно же, захватывает она и основные корма верхнего корпуса. И тогда идет перемещение снизу вверх, как по салазкам. Потому что внизу меньшее количество, но рамка, смотрите, насколько меньше. И 230 высота, и на 100 короче. И то я обхожусь запасом корма, основным запасом корма в верхнем гнездовом корпусе для полноценной зимовки. Ваш вариант, рамка на 300 если тем более изолированные матки расплода не будет до облета, наверняка они на шести рамках, даже если там две трети, они заняты медом, это по три килограмма как минимум. Шесть рамок, 18 килограммов минимум. С головой хватит на две зимовки. Зачем вам создавать вот такое неудобство с нижним корпусом? Поняла. Значит, переформирую. Значит, уберу нижние рамки. Да, матки изолированы, они находятся в верхнем корпусе. Владимир Егорович, а вот просто сегодня, когда собирала гнезда, найти маток в изоляторе просто нереально. Там толпа пчел. Их там очень много. И определить, жива матка или нет, ну, никак не получается. На улице достаточно прохладно и рассматривать допустим, там долго стоять эту рамку. Страшновато, потому что вдруг она застынет. Ничего страшного, я думаю, не произойдет, если я зрительно не увидела матку. Раз там есть пчелы, наверное, она там есть? Или они могут просто быть в изоляторе, занимать просто эту пустоту? Ты ничего страшного, не переживайте. Если зашла света в таком большом количестве, то значит там есть матка. Визуально не увидели ее, обратите в случае внимания на поведение пчел вечером, когда вот они сидят шумят или нет и то, даже если погибнет матка в изоляторе они будут сидеть бывает даже до весны с погибшей маткой она все равно изучает вот феромон и определяет свое присутствие можно еще смотреть по нижней сразу обращайте внимание на нижние часть изолятора особенно весной вот тогда можно определить ну, весной конечно тяжеловато будет потому что в изоляторе могут быть и погибшие пчелы а сейчас пробуйте вот таким контакт визуальным способом определить по нижней части изолятора всегда если она погибла то она падает вниз Какая-то часть пчела может возле не быть. Но вообще, если не было ну, никаких таких настораживающих вот, мероприятий, вы не делали, как у нас в этом сезоне осенью получилось, с пересылочными клеточками, а сразу в изолятор, значит, ничего страшного, ждите спокойно весну. Ну, пока все молчат, я скажу, что... Да, я обращала внимание на нижний, э, внутри изолятора на нижний брусочек, никого там не было. То есть все движутся, даже и не дохлых пчел, и, естественно, умершие, упавшие туда матки не было. Значит, буду надеяться, что они живы. Еще у меня вопрос такой. У меня просто получилось при объединении, допустим, одна рамка находится в широкоформатном изоляторе, а другая во врезном по типу Миленина. Можно ли их поставить рядом? Допустим, межрамочный, между двумя медовыми рамками, в одной из которых, естественно, врезан изолятор типа Меленина. Это допустимо или их надо обязательно разделять еще медовой рамка? Я слышал, ставят даже меленинские изоляторы оба, если две матки и два врезных. Практикуют две, ну, дожидается холодов, конечно же, могут разделить их до последней ревизии через медовую рамку. А затем перед уже на устойчивыми холодами, вот ваш случай, их ставят в одну улочку для максимальной компактности клуба, потому что проблема, конечно, есть, когда перекашивают клуб, и один изолятор остается вне зоны захвата клубом. Как правило, это корка клуба, там плюс 10 не больше, и ее не ощущают пчелы. В процессе зимовки тем более если есть матка в центре клуба так что ну пробуйте не такой вот железной технологической аксиомы не получается есть серьезные нюансы они могут как-то под подкорректировать на ходу единственное то что я слышал практикуют до последнего тепла Держать их через медовую рамку. Господство феромонов каждая в своей улочке, а затем объединяют, вернее, сдвигают в одну, в две рамки рядом. Какие изоляторы будут, не важно. Главное, чтобы они при перемещении клуба не бросили одну матку в стороне где-то. Владимир Главович, здравствуйте. Это Евгений Север-Германии. У меня есть такой вопрос. Я как бы, ну, начинающий второй год. И в этом году по весне попробовал изоляцию маток. Мне очень понравилось. Этим самым я ушел от роения, когда начинали пчелы все маточники оттягивать. 14 дней я выждал, потом выпустил маток. Очень мне понравилось. Потом я хотел попробовать э, в конце сезона э, один одну семью попробовать в зимовку заизолировать матку. Но мне кажется, что я, скорее всего, сделал ошибку. Потому как э, где-то числа 27 июня я отобрал медовые корпуса и заизолировал матку. Выждал 10 дней, чтобы запечатали расплод, но при этом где-то у меня оставалось на полурамке где-то одна... Треть корпуса с медом, Думал, им хватит. При этом был разный расплод у меня где-то на 6-7 рамках. Через 10 дней, когда я решил закормить, при этом осмотреть улей, я увидел, что у меня как бы... Я ожидал увидеть запечатанные рамки с запечатанным расплодом, но расплода я почему-то не увидел. И тут я как-то... ну пересмыслил все свои действия, и мне показалось, что я сделал ошибку, что я отобрал полностью, как бы скажем, ну не полностью, но большую часть меда. И могли ли пчелы, скажем так, почувствовать, что у них недостаточные запасы, и скажем, расплод съесть его, или как, или выкинуть, скажем так. Ну, вообще-то выделение нектара в природе является стимулом для активности, для летной активности рабочих пчел. Те, соответственно, включают в активность и репродуктивный то есть матку, саму матку. Если кормов в семье мало, они не поели пчел, они просто сократили яйцекладку из-за отсутствия достаточного количества кормов. И слава Богу, что у вас хотя бы проблемы патологической не появилось на этом фоне. Потому что первопричина, перед этим я как раз и говорил в начале ЗЭЛа, что причина болезнь расплода недокормленные личинки. Недокорм может быть либо по отсутствию самих кормов, либо по Нехватки пчелокормилец. Так что, я, например, откачиваю раз в сезон. Раз. Собираю весь ботанический букет всего сезона. Но у меня перестраховка по кормам на развитие семьи. Фактически с таким с большим запасом. Вот начало цветения первых медоносов и заканчиваю последними. Формирую уже в зиму семьи, оставляю самые лучшие рамки для зимовки, до весеннего развития. Все остальное по-братски с пчелой делюсь, излишки забираю. Но действительно излишки оставлю самые лучшие семьи. Поэтому старайтесь вот на вот эти монофлорные моменты, разные, чтобы меда, побольше разновидностей. Ну, я они не оправдываю себя. А вот попасть в бескормицу, эта ситуация может как раз и подвести вас. Так что, пожалуйста, лишнего корма в семьях не бывает. Лишнего не бывает. Все то, что останется, все будет ваше. Лучше оставляем семьям, забираем остатки. Так что, пожалуйста, обращайте на это внимание. Спасибо большое. Но я это не стал рисковать с изоляцией матки. Я ее, короче, обратно выпустил. Ну, сейчас, в принципе, улей все нормально, развивается, как это, но буду теперь пробовать на следующий год, чтобы не рисковать. Спасибо большое. Владимир Егорович, а вы вот обращали внимание, существует ли такая закономерность силы семьи? с ее миролюбием в этом году когда основные семьи ну в них были выводились матки и обгуливались по две матки через глухую перегородку а потом они пошли работать в двухматочном режиме и были две семьи в которых ну, в каждой из двух маток осталась только одна. Вторые, видимо, не вернулись с облета, потому что из маточников они вышли. Так вот, там, где работали в двухматочном режиме семьи, это были просто звери. То есть такое ощущение, что они чувствовали как бы своим вот объемом пчелы огромным, они чувствовали свою безнаказанность, как бы, и они вот просто, ну, подходить к улью, открываешь крышку и пять минут ждешь, когда прекратится вот этот вот напад. И в маску там долбят, и везде лезут. А там, где одноматочные остались, там тихо, мирно, вполне можно было работать. Вот такое такая закономерность существует. Ну, как-то не приходилось мне наблюдать, вот именно не акцентировал я внимание на агрессивности двухматочных. У меня, если... По природе, либо по погодным условиям, допустим, перед дождем, либо ветренное, ну такая общая картина агрессивности. То без разницы, Одноматочные, маточные, двухматочные, а так чтобы вот конкретно при одинаковых условиях погодных с одной маткой были спокойные, а с двумя ну, как-то не, не особо. Вообще обращаю на это внимание. Если я вижу присутствие агрессии, это или вечером, или по погодным условиям, перед дождем. Просто просто не вмешиваюсь. Переждал. Дымар есть для этого. Ну, как-то агрессивность вот часто замечают, когда у меня... При съемке роликов пчела кружится и может в объектив биться. Ну, я не знаю, у нас пчеловоды хвалятся своим миролюбием своих семей. Вот одни ходят без маски, одни без дымаря, одни вообще без одежды, одни только в плавках. И вот я не знаю, но я этим, например, не. Это не тот показатель в пчеловодстве, каким, какой можно ставить приоритет, вот, преимущество занятия пчелами. Конечно, если соседи рядом, да, там миролюбие большую роль играет, серьезное дело. Так что не замечал я вот такой разницы, как вот вы говорите. Разрешите, я дополню. Я вот замечал такую особенность, если пчелы злобливые, то небольшой улей он более-менее ведет себя нормально. А вот если уже три корпуса прошло и больше пчелы, вот тогда они уже немного серьезнее себя ведут, звереют. Так что такое наблюдалось. И от породы, наверное, зависело. Среднерусская, это же вообще она просто злющая. Предыдущие. Ну конечно, среднерусская, как показатель агрессивности, там, я, там, наверное, не важно, одна рамка пчелы всего или три корпуса. Конкретная агрессивность. У нас украинская степная тоже, конечно, подальше от по агрессивности, от среднерусской, но ну, тоже по нашей местности не подарок. Есть, есть породы более миролюбивая. Но затем идут дочеря, внучки при маток и меняется. Все равно аборигенные, аборигенки выбираю по больше по склонности к болезням, по удачной зимовке. Таких, чтобы конкретно звереют, вот как рассказывают, ну, не подойти, гоняют все, что шевелится в округе. Но таких, таких у меня не... сроды я сколько и пасекой занимаюсь, такого не помню, не видел. Ну, у меня получается, что все матки, которые были выведены весной, они все были сестры. Они были выведены от одной зимовалой матки, в которой отличалась очень миролюбием хорошим семья. Ну, получается, что, значит, какая-то часть слетала к кавалерам на злобливую пасеку, где были такие трутни, А часть, наверное, к другим слетала. Больше я вот предположить не могу. То есть пород Пусть она там и беспородная, но одна и та же. То есть они все сестры. Ну, значит, значит, у меня вот так получилось. Спасибо. Да, вы правильно заметили: 80% наследственности идет по линии, подсоской линии, по линии трудня. Вот они все от одной, на одном прививочном материале, от одной матки. А после обгула, оказалось, коррективы внесли именно вот кавалеры ваши в округе. Еще бывают моменты, когда пчелы входят в роевое или предроевое состояние. Вот тогда у них злобливость очень повышена. Вот такие моменты. Ну, раз о злобливости заговорили, я вам сейчас приведу пример из практики. Пасека была большая еще в те времена, доизоляторные, занимался пыльцой. Вывожу в поле пол пасеки в лесополосу, в тень. Пол пасеки стояла на платформе. Большая платформа такая была. Ну и зарядил пыльцоловители в рабочее состояние. 12 часов или в час, 12, я дольше не держу. Пришло время собирать пыльцу. Среди дня. Никаких, ни, ни вечер, ни, ни перед вечером, ни рано утром, ни перед дождем, хорошая погода. Так вот, на платформе, которая стояла на солнцепёке, я снял сборники за полчаса. Большой объем был такой. Поровно они размещены были. А те, которые стояли в лесополосе, в тени, одна пасека, одни матки. Примерно э, трутневый фонд. Одинаковый. Но там я даже открывал решетки. У меня была такая, ну, специальная палка с крючком. Я даже не мог подойти вручную, руками приоткрыть эту решетку. Невозможно. Стояла бочка с водой. Я так после 10 серий окунал руки в эту бочку с водой, ножом счищал, жало. потому что ну, хорошо давали. Какая причина, в чем вот в затененном положении стояла пасека? Сказать бы, что сам закрыл я. Ну, то есть сбор пыльцы, когда решетка закрыта, они пробиваются, там, ну, нервничают. Так состоять ситуация одинаковая. На платформе стояли, все тоже закрытые пыльцу собирали. И стояли в лесополосе в тени. И там просто было невозможно снять, даже, даже открыть сами решетки. Вот вам, пожалуйста, контраст и причина. Что может так вот? вызвать агрессию. Рядом они стояли друг от друга каких-то там три метра. Ряд от ряда. Платформа и семьи. И вот частенько пчеловоды замечают вот такую особенность. Именно вот лесополосе, когда стоят на открытом солнцепилке. Ну Пока все молчат, я задам вопрос тогда Владимир Егорович. А вот если мне не убирать э, в нижних корпусах вот эти вот по четыре рамки там стоящие, а, оставить как есть, вверху 6, а внизу 4, пчелы просто поднимутся э, в верхний корпус или создастся опасность того, что частично останутся на нижних четырех и Часть поднимется вверх и будут, особенно врезные изоляторы Миленина попадут под опасность того, что бросят. А с врезными изоляторами Миленина и ему подобные, малоформатные, тем более не рискуйте на двух корпусах. Даже, даже зимующие на полурамке пчеловоды и то опасаются разместить не там не там, где нужно. И в верхнем корпусе рискованно, допустим, зимует на двух полукорпусах семья. И внизу пустой, или там полупустой, несколько рамок. И не могут точно угадать, где его. Или над нижним бруском верхнего корпуса, или под верхним нижнего корпуса, второго. Потому что Разместить изолятор, врезать в верхнем корпусе. Если семья соберется внизу в начале зимы, то еще до наступления холодов может матка погибнуть, быть брошенной. Если разместить внизу изолятор, в начале зимовки будет хорошо, в конце зимовки клуб подожмется к верхней части корпуса, потому что будет поедать корма там уже, заканчивать зимовку в верхнем корпусе, внизу бросит изолятор а в вашем случае, на рамка на 300 ну я я не знаю где вы разместите изолятор врезной Меленина если оставляете два корпуса единственное, если вы хотите чтобы они захватили часть кормов использовали нижнего корпуса Значит, не, не укладывать утепление сейчас. Пускай холод сверху прижмет их к низу, они захватят и нижний корпус, и, конечно же, часть верхнего. Вот где у вас будет изолятор Миленина, Хмарин там без проблем. Его можно перевернуть на попа, и он захватит и верхний корпус, и сантиметров 10 еще и нижнего корпуса, там никаких проблем не будет. А вот Миленинский изолятор, вот, вот представьте, как вы себе картину эту видите, ж, где разместить при двух корпусах из врезной изолятор Миленина. Да, с Хмаринским там проще, он же широкоформатный, и маневренность э, перемещения матки там, очень много маневренности. А вот в Миленинском, да, там вот я уже пожалела, что я частично сделала изоляторы несколько рамок врезала Миленина, потому что либо, я так понимаю, надо очень сильно, как вот Юра Марченко показывает, очень сильно ужимать семьи для того, чтобы все улочки были плотником заняты, либо как-то по-другому его врезать. Ну вот Хмарин изолятор для Новичков, вот как я, мне кажется, это оптимальный. Я даже думала сегодня, может быть, даже открыть изоляторы Меленина и пересадить в изоляторы хмары этих маток. Вот такая мысль у меня была. Ну, что-то не решилось. В общем, переформатирую, завтра опять уберу нижние, хотя бы просто эти рамки, эти корпуса. Спасибо. Да, смотрите, каждый формат и конструкция, Изолятор имеют и плюсы, и минуса. Вот малоформатные изоляторы, какой минус в них основной? Это размещение. Где его разместить так, чтобы был всю зиму, с осени до весны в зоне захвата клуба. Широкоформатный изолятор. Преимущество в том, что без разницы, где будет клуб, матка всегда будет перемещаться, то есть размах нам большой, но он объемный, большой, семья должна быть большая, потому что режет клуб надвое, и для того, чтобы его обогревать, пчела вынуждена концентрировать там большое количество пчел в зоне размещения хмариного изолятора, и даже выбирает корма в этой зоне, создается дефицит корма. Раз уж вы практикуете и тот, и тот вариант, то есть формат изоляторов и Меленина, и Хмарин, значит вы комбинируете их одинаковые. То есть если Меленинский, значит оба Меленинских. И вы тогда сможете уже более-менее ну, нормально создать клуб, условия, чтобы они были в зоне захвата всю зиму, эти два изолятора. Если хмары, значит оба хмары. А вот насчет того, что для новичков широкоформатный хмарин, вы правильно заметили. Вот первую книгу вы сейчас начали читать. Так вот как раз там и подчеркнут этот момент по компактности гнезда. Изолятор хмары это как курс молодого бойца. Он научит пчеловодов формировать гнезда в зиму, не не размещать 15 килограмм меда в 12-15 рамках по килограмму количество вроде достаточное, но семья сейчас формируется в какой-то одной части поедает корма и останется и к весне погибнет с голоду. А именно эти 15 килограммов можно вместить в 4 рамки всего. И семья семирамочная по силе на четырех рамках без проблем перезимует, потому что она его окутает это, эти, это гнездо живым одеялом. И любая часть, любой участок по кормам будет доступный. И количество кормов хватит. Что значит, если полномедные рамки на 300, Ну, четыре килограмма. У меня на процентов площадь рамки меньше, и то 4-килограммовые есть рамки, а тем более додановская. Так что такой изолятор вот, широкоформатный хмар, он как раз и, как я хорошо, как курс молодого бойца. Ну а там пчеловод уже определится по своей системе ульев, по возможностям климатическим, какой изолятор ему больше всего будет впишется в его, в его конструкцию улья. Владимир Егорович, кстати, вот в книге, в первой, там было вами написано, что вот эта полнометная рамка центральная, которая разделяет два изолятора, в ней желательно сделать отверстие. 10 миллиметров в двух местах для ну, прохода пчелы. В общем, я так и сделала, хотя вот в видеофильме Хроника, там или не, или не в хроники, а в экстремальной зимовке, там только в крайних рамках вы делаете отверстия. Но я их тоже сделала. Но и вот в Центральной сделала. Думаю, что так, наверное, лучше будет. Вообще-то пчеловоды... Когда формируют в зиму гнезда и зима затяжная, около полугода, так они, они не скупятся на эти отверстия в рамках. Вот сколько сколько получается осенью сделать. Там если будут отверстия в каждой рамке, допустим 6 рамок, у вас всего и в каждой рамке будет отверстие хотя бы по одному. Это фактически мы создаем условия по доступности кормов, как и в природе. Там такие лабиринты, что пчела может достать его в любой части гнезда. Вот почему и пришли пчеловоды к отверстиям этим, хотя бы в крайних рамках. В крайних почему? Потому что формируется вот пока еще тепло, клуб рыхлый, занимает объем большой и на крайних рамках, соответственно, Пчела будет сформироваться там в какой то небольшая часть, затем резко похолодало и если если есть отверстие, она зайдет в эту крайнюю улочку, не периферическую, с периферии уйдет в крайнюю улочку, прогреется, сохранится и все нормально будет. Если отверстия не будет, эта пчела осыпется, там в сутки двое хватит холодов непрерывный чтобы она окоченила осыпалась на холодное днище поэтому крайние рамки крайних рамки, желательно в обязательном порядке сделать отверстие я и делаю два одно спереди 100 миллиметров от передней стенки 100 ниизу мм, и второе отверстие по диагонали к верхнему бруску точно так же к задней стенке когда клуб уже будет перемещаться кверху и в задней части. А если у вас два изолятора зимует и посередине медовая рамка никак не помешают там эти два отверстия, потому что особенно широкоформатный изолятор, я же вам говорю, он вбирает в себя большую, ну фактически две улочки, потому что его нужно обогревать. Поэтому такая ситуация по отверстиям. Но есть такие пчеловоды, ему даже одно отверстие сделать в рамке, ее испортить, он уже за сердце хватается, как это так. Поэтому тут, видите, тут все зависит от того еще, от, от ментальности пчеловода, насколько он понимает, хотя весной, если обнаружит потерю, именно по причине того, что вот я перечислил перед этим, конечно, будет задним числом жалеть. Так что включаем здравый смысл и лойку. Так, ребята, коллеги, на сегодня будем заканчивать. Всем спасибо за активное участие. Что-то кому-то отложится из нашей беседы. Всего доброго, до свидания, до следующей встречи в Зела в субботу. Не болейте, всего доброго.